Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел показать вам находку, которую я сегодня нашел с помощью своего металлоискателя на огороде. Вот такая вот или сережка, или кулончик. Ну, вот тут вот обломано на креплении. Наверное, это сережка. Хотя очень похоже на кулон. Камушек какой-то, не знаю. Это может быть как молодой рубин, так и Кварц розовый, но полудрагоценный. Розовый кварц, я не помню, как он называется правильно, но он тоже полудрагоценный считается. И проба, есть какая-то проба, но я не могу разглядеть. Это, скорее всего, серебро в позолоте. Я очень рад этой находке, как и прошлой монете, которую вы смотрели ролик. Кто, может знает что это такое напишите им в комментариях помыл я ее щеточкой протер камушек интересный мне нравится вот, вот так фокусируется Интересная очень находка. Буду думать, что это может быть. Я даже не знаю. Спасибо, друзья, что посмотрели мой обзор. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. А также, кто хочет поддержать меня материально. Так как мне очень нужен новый компьютер, мой уже очень сильно глючит. Ссылка на донат в описании. Спасибо также донатерам, а именно каналу Яшкина Кухня и каналу Копар 86. Ссылку на их каналы можете найти в описании, познакомиться с ними. Они обязательно вам ответят. Напишите, друзья, кто знает, что это в комментариях. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!